Добрый день, меня зовут Александр. Года три назад у меня на правой ноге начали появляться варикозные вены. Я об этом как-то не задумывался особо, в общем-то жил своей жизнью. И ну, сейчас просто появилось время, появились финансы, я решил обратиться к врачу, прийти на прием к флебологу, конкретно к Лилии Петровне Голованчук, и выяснить, в чем же все-таки дело, грозит ли это какими-то последствиями и так далее. Было сделано УЗИ, нашли варикозную болезнь. Вот. Единственным решением в этой ситуации было сделать операцию. А, собственно говоря, на что я сразу же и решился, потому что нисколько не сомневался в компетенции врача. А, она подробно все мне рассказала. Рассказала, как будет происходить операция, а, посоветовала нужные лекарства, компрессионный трикотаж. Ну, то есть, в общем, все мне объяснило. И когда я ехал домой, я уже понимал, что я буду делать операцию именно у этого доктора. А, ну, и, в общем-то, прошел месяц, и прошла операция, операция прошла успешно, и все супер. После этого я, ну, я любитель электротранспорта, и после этого я, в общем-то, одну ночь спался в клинике, а на следующий день я уже поехал домой на своем электросамокате, потому что, потому, что, потому что у меня был отличный доктор, который сделал мне хорошую операцию. Огромное спасибо Лилии Петровне Голованчук за проделанную работу и, в общем-то, всем людям, которые присутствовали на операции, там был анестезиолог, были медсестры. В общем, всем огромное спасибо. Все очень персонально, все очень здорово, все очень круто.